Позор мне. Позор мне, друзья. Как, блин, я мог пропустить игру во вселенной портала? Как я мог пропустить игру от Valve, которая называется Aperture Desk Job? Это небольшая мини-игра, которую я, блин, пропустил. Как так? Но я намерен исправить этот косяк прямо сейчас. И сейчас мы вместе с вами в нее поиграем. Обещает много лузов эта игра. Что ж, приступаем. Где мой геймпад? Где мой геймпад? Мой геймпад у меня в руках... Понеслась. Говорят, эта игра оптимизирована для Steam Deck'а. У меня нет этого устройства. Science, Добро пожаловать в центр компетенции Aperture Science для наших самых одаренных сотрудников. Меня зовут Кейв Джонсон. Если вы слышите это обращение, вы уникальны. Нет, не стесняйтесь, это правда. Не нужно ложной скромности. Приступим. О да, Понеслась. Снова в лабораторию, как я обожаю игру Портал. Взгляните на трубы, простирающиеся вдаль. Взгляните... Каждая доставляет что-то важное гению, которое навсегда изменит этот мир. Такому же гению, как вы. Как вы измените этот мир? Что ж это зависит от вас? Сегодня вы войдете в историю. Не подведите нас. И под нами, я имею в виду всех нас. Все человечество. Нифига я такой важный. Опа, курица! Так что поздравляем. Вы отправляетесь в величайшее научное приключение, величайшую на Земле компании прикладных наук. Это важнейшая работа, и для нее необходим именно ваш гений. Господь дал вам эти таланты, а я даю вам, даю вам возможность их применить. Что ж, вот и ваша лаборатория. Не буду скрывать, все руководство взволновано. Как при посадке на Луну. Ньютон, Эйнштейн, теперь вы. Так, минуты что-то здесь не так. Кажется, я включил не только ассист. Удачи, самый лучший учен Так, сейчас. Ты в комбинезоне. За работу. А то уволят. Комбинезоны больше не выдают. Оооо. Так вот, меня зовут Грейди, можешь так меня называть. В общем, давай познакомимся попозже. -по Тебе уже давно пора бы. И сейчас не удивлен, что тебя еще не уволили. Так вот, ты у нас инспектор по контролю качества. качестве качества. Перед тобой твой пульт контроля. Ты будешь проверять. огонь эм... ага, указано. Так вот, по конвейеру будет что-то проезжать, чтобы ты ни было, убедись, что она работает. Когда сделаешь это, продолжай делать это же. <laughs> вот и вся работа. Anyway, remember, так course, вот, не забывай, самое важное — получать удовольствие. В свободное время не на рабочем месте. Just, Но в целом здесь... Здесь here. очень плохо. Ну, <sighs> ничего. Ничего с тобой не случится. Удачи. Ничего со мной не случится, да. Вот, вот и дело в моей жизни, ничего со мной не случится, потому что я работаю на этой ужасной работе. Итак, X, Y, B, A. Ага, тут... А. Туда-сюда, туда-сюда Все крутится и вертится Все работает как надо Отлично Мы уже проверяем что-то? Я че за фигня с огромными насекомыми? Я так и не понял Опа, смотрите Унитаз приехал а, Нам нужно его протестировать Какой-то странный унитаз с какими-то трубами Как будто бы они нужны здесь Ну ладно Возможно, это космический унитаз Наверняка это космический унитаз для полета на Марсе. Так, все? О, звука half life. А, что дальше? Ладно, давай следующее. Why? О, мы проверяем давление, насколько огромная жопа может высидеть на этом унитазе. И там был, там видели метр зашкаливал. Жопа метр, не знаю. Так, хорошо брызжет по всем э, нашим промежностям и идеально смывает говно по трубам. Пройдено. Погодите. Опять унитаз? Э, с этим унитазом, скорее всего, будет что-то не так. Что там за патроны? Огромное количество амуниции. И я так и не понял, что за прикол с огромными животными, курицами. То есть, помимо портальных технологий в Aperture вообще все что угодно делать? Лишь бы что-нибудь инновационное придумать. Посмотрите, как много патронов. Короче, да, наверняка большую часть финансирования получает именно продавая э, военную технику и военные патроны. Хорошо, с этим унитазом что не так? Вода в него прекрасно наливается. Как я вижу, даже не протекает нигде. Можете не волноваться, ваше... Ваше дерьмо будет в сохранности, поплывет по трубам. Посмотрите, какую жопу он выдерживает, огромную. Умница. Ну тогда в чем же проблема? И водичку хорошо пускает. Их смывает водичку. Ну это прекрасный туалет. А следующий туалет... Мы производим в Эперчур самые качественные унитазы на Земле. Космические унитазы, заметьте. Космические, но судя по красу, военные. Военные космические унитазы. Когда будут войны в космосе, наши унитазы именно спасут. Uh, военных, которые будут ими пользоваться <связано> Я не знаю Стоп uh, Зараз, так know. и знал Я не I включил that. звук, подожди Чик-пук-пук -пук. Вот как надо проверять унитаз to Надеюсь, вы все запомнили Потому что Не повторяю, не буду повторять дважды Слушайте, это же не ракету строить И даже не туалеты Вот что Если она загорится, вы уволены Ох, ладно, отлично Самое важное ты знаешь Погоди, погоди, секунду Они все дымились? Знаешь что? В наши обязанности не входит проверять, не загорелся ли унитаз, так? Просто делай свою работу, как обычно. Спускай его по конвейеру, а там это уже не наша проблема. Ну погодите, я же должен качество проверить его. Давайте сразу потушим. Думаешь, тебе не повезло с работой? В общем, да, не повезло. Спасибо. Это лучшая работа, гораздо хуже моей. Спасибо, спасибо. А, не то чтобы я хотел сказать, что мы тут соревнуемся... Смотрите, но он выдерживает так же все. Но моя работинка тоже не сахар. Моя задача уволить тебя, если ты не справишься со своей задачей. Сплошной стресс. Спасибо, я понял. В общем, ладно, уволить тебя, задача уволить Увольнитель лампочки. Моя задача слушаться увольнительную лампочку. понятно? В общем, меня никто не спрашивает. Это увольнительная лампочка. Ты это слышишь? Подожди, дай-ка я взгляну. Осторожнее, осторожнее, там что-то не так. Он не льет водичкой. Ага, продолжай тестировать. Кажется, что там что-то заклинило. Сейчас мы это прорвем. Wow! Можешь меня вытащить отсюда, пожалуйста, спасибо. А как? Как я это сделаю? Только если водить. Смыть? Here, а как? Nope. Нет. Теперь я просто мокрый. Но тем не менее, лампочка-то работает. Я сделан из металла В общем, ты будто поливаешь меня кислотой Но ты не чувствуешь боль не не ты просто заталкиваешь меня глубже Ну погоди, нам нужно... Вот, вот, получается, получается, да, да, да О нет Хотите смывать ваши экскременты пулями? Тестируй, избавляйся от него Избавимся от него, окей, хорошо Ай, блин, нет! Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! О, боже мой. Итак, скажу сразу, кажется, у нас серьезные проблемы. А еще, кажется, мы будем богаты, потому что у тебя получилось что-то изобрести. Ладно, вот что мы сделаем. Я все доработаю в тайне. А ты просто притворись, что работаешь Работаешь Прока? И ты уже постарайся как следует В общем, просто притворяйся, как никогда не А знаешь, просто возвращайся за работу Да, так нормально Я вернусь Тут иногда субтитры, вот они резко появляются Вверх толкаются нижними субтитрами Ты такой начинаешь сбиваться и все Крыша летит Окей, мы изобрели военные, как я и сказал Унитазы О, это музыка Ах ты, проклятый гигантский богомол! Увольнительная лампочка играется. Прошло 6 месяцев. Мы все еще... Я, я думаю, мы будем разные предметы, одни сортиры военные. Hey, Привет, я вернулся. Да, вернулся. Скажу сразу. Ты отлично притворяешься, что калибруешь эти унитазы. Лучше всех. Ну что, приступим? Предоставляю... Обычный таз без труб. Нажми, просто нажми кнопку. Представляю твоему вниманию Турель. Давай, проверь ее. Как я должен ее проверить? Сейчас. А. Я еще не показал тебе самое лучшее. Вот что самое лучшее. I mean, Ты знаешь что? Like that, so let me just turn around. Uh, короче. Погодите. Ну, вы прочитали, надеюсь. Стреляй еще. Не беспокойся, это безопасно. Теперь Теперь это безопасно, а в прошлый раз было опасно, смертельно опасно. Хорошо. Хоп-хоп-оп. Оп, оп. а! -мо, блин, это было нечто. А, турель сломалась. А ведь она была всего одна. Смотрите, давилка жопная упала. Ну ты не беспокойся, потому что вот над чем я на самом деле работал. Тогда вам представляю модель номер два. Вот на что я потратил почти 6 месяцев. Один на первый турель, остальные на эту бистью. Ебай, ну сфоткай меня с этой штукой. В путь управления должна быть встроена камера. Эм, F12, скриншот. Отлично. Момент запечатлен для учебников истории. Комбициозный робот. А теперь самое интересное. Ты испробуешь эту штуку в деле. Сейчас давай разверну. Что-то там упало. Надо будешь об... все изложить в деталях, но думаю, ты разберешь. Давай запустим все одновременно и посмотрим, что будет. А -а -а -а. Мы разнесём весь склад, а что ты делаешь? Оу! Какие-то ракеты пускаем! Офигеть это боевой сортир! Он недоволен, он недоволен, что его не используют по назначению. Я не проснёс, чтобы меня создавали! Весь мир будет гореть! Готов поспорить, дело в клее. Теперь я уверен, что на этом 99%. Не смотрю на него, и думаю такое. Может, все-таки не жмотиться и еще копеечку потратить. И вот тебе на. Да. Надо было больше изолент. Ой, блин. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я надеюсь, увольнительная лампочка просто лопнула уже. И больше нас не смогут уволить. А тут есть другой левел, более прибранный. Ого, это, в общем, какие-то штуки, которые я установил, толком не работали. Почти все где-то 90% или больше. Некоторые из них работали отлично. Так что все, что от нас требуется, оставить лучше, и тогда можем... Так, что ж, а вот полиция. В общем, один из нас должен закончить работу над турелью, так? А другому придется взять на себя ответственность за обстрел склада. Потому что, сам понимаешь, тут много разрушений, и это так не оставит. А, чем ты хочешь заняться? Что если я отремонтирую турель, а, а ты... А, ага, я возьму за это. Помни, если кто-то спросит про меня, то ты меня не знаешь, лады? Ни слова. Прошло еще три года. Богомолы уже изобрели разумное общество, цивилизованное. Вот это наука, ребят, вот это настоящая наука. Короче, лаборатория Aperture, вообще в нее можно все что угодно впендюрить. Можно целый сериал сделать. Привет, то есть, вау, да, ты супер. Спасибо. Надо же не проболтаться за весь свой срок. А, я же в тюрьме. <laughs> Прошло 18 месяцев. Сидеть, конечно, пришлось дольше, чем мы с тобой ожидали. Не знаю, что было в тех ящиках, которые мы взорвали. А, ну, все, все разозлились. Как бы там ни было, я обещаю, ты не пожалеешь об этом. Так что давайте я вытащим. Учитывая, что правонарушитель добросовестно соблюдал правила учреждения, он получает досрочное освобождение под надзор. Есть. Распишите за свое имущество. Имущество заключенного составляет пульт контроля одна штука. Заключенный должен назвать свое имя, написать свое имя, затем расписаться. После звукового сигнала назовите свое имя в пульт контроля. Евгений. Юджин. Имя заключенного сохранено в личном деле как... Евгений Юджин а -ха -ха! Как здорово Такого еще не слышал никогда Продолжаем Напечатайте свое имя Используйте клавиатуру для печати Я должен прям а, Извините Напишите свое имя Где писать? А, Продолжаем Поставьте свою подпись Я же не напечатал а... Нормально? Я всегда нервничаю, когда нужно подписываться. Согласно условиям э, досрочного освобождения, условно освобожденный и пульт контроля обязуются предоставлять отчет в течение 15... Послушай, не обращай внимания, не запаривайся на тему отчетов для инспектора ПО Удоб. Угадай, кто потратил последние 18 месяцев, пытаясь получить лицензию инспектора ПО УДО. Да, это я. Все так. Я твой инспектор по Конечно, не только твой. Я веду дела семи, семи условно освобожденных. И все, не считай, снова влились в общество. Ну, кроме Тони. У него небольшие проблемы. Короче, я не только этим занимался. Я хочу кое-что тебе показать. Пошли отсюда. Исправиться никогда не поздно. Вы двое можете идти. Они специально нашли прям женщину такую, которая будет таким мерзким голосом в актерским говорить Напишите свое имя Блин, это очень крутая игра Итак, я модернизировал турель, пока тебя не было Знакомься, модель 3 Та-дам! Я избавился от всего, что отваливалось и оставил то, что работает. На самом деле, в ней было слишком много инженерных излишеств, так что сейчас она выполняет единственную функцию. Стреляют водой в задницу, после того, как вы сходили в туалет. Эх. я тут нашел приборы, Протестирую ее на них. Они просто валялись в отделе исследований бытовой техники в запертой комнате. ладно. Итак, мы... О! Хорошо стреляет, хорошо Извините, у меня нет времени читать субтитры Читайте их сами Окей Да, давай сделаем татуировочки Мне эта практика делания татух Допустим, чего-то имени Имени возлюбленной Кажется, не очень хорошая затея. Я не, не особо поддерживаю эту тему. Опа! Ну что ж, мы постреляли. Это было, было так классно. Кстати, о классно. Я хочу показать тебе что-то еще круче. Управление с помощью гироскопа. У -у -у. Все легко, просто подними пульт контроля, понаклоняй его, чтобы прицелиться и держи большой палец на правом стике. Правый триггер для стрельбы, как обычно. А что? Все легко, просто подними, как. Okay. У меня не работает эта штука с гироскопом. Ну ладно, я просто буду стрелять, окей. Так, а тут дают очки за попадание в сложные мишени. Например, вот в этот тостер. тихо. Как трудно стрелять. Джойстиком ненавидел сюда это. А? У меня получается, я продвигаюсь. Все? Итак, все в лучшем виде. Эта штука идеально. Дело в шляпе. Что ж, самое лучшее я оставил напоследок. Во время твоей отсидки я договорился о презентации турели Кейвы Джонсону. Да-да, самому владельцу компании. Не хочу давить, но если ему понравится турель, то мы разбогатеем. Это неприличие Приготовься Погнали О, Уже, уже, уже Слушайте, я думал, мы реально будем инспектировать разные приборы Смотрите, смотрите Офигеть, богомолы быстро развиваются Гораздо быстрее людей Б Богомолы разумнее Они даже не верующие Понимаете? Даже им настолько У них настолько интеллект развит Что им даже не нужно изобретать религию для себя Хотя не богомолы. Странно, да? Вот это ирония. Ты на что потратишь свою часть денег? Я знаю, что буду делать я. Возвращать деньги, которые взял в долг для создания этой турели. Тут же выплачу долг. Иначе, ох, у меня будут большие проблемы. Плюс проценты. Их тоже придется выплатить. Эх, в голове не укладывается, что сумма процентов больше, чем я изначально взял долг. Это не очень. Странно. Кто-то перехватил управление. Подожди-ка. Давай, подумай, подумай, подумай, покрути. Кто это? <GAS> Стиралка! Я знал, что это ты! Это один из приборов, который я стащил из отдела бы техники. О, шики, у него оружие! Стреляем! Нет, блин, как же наша турель да? Хорошо, что я прихватил с собой парочку запасных. Нет! Отбиваемся от стиралок! Я знал это! Это отдел бы техники! Откуда они проведали от урели? Немыслимо. Они украли нашу идею и сейчас нас убьют. техника, блин. Я не дам бы техники победить. Пошла в жопу. Где-то там еще микроволновка на меня ополчилась, наверное. Стиралка. Передай привет, пацаны мойки. Ух, мы выжили. Я правда думаю, что они не остановятся Никогда Спасаемся, спасаемся Ооо Держи еще одну турель У меня их еще не так много осталось Возможно А, погодите Кто, кто посмел Олень Это привет мне Отдел бы техники, блин Ты в это веришь? Я тебя так успел да что мы вообще сделали им?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 у пульта контроля должны быть кнопки на внутренней стороне. Они запускают встроенный пульт ракеты ускорителя Теперь их устанавливают везде по умолчанию. Итак, если ты нажмешь все кнопки разом, мы мигом пролетим 80 этажей и окажемся на ковре у кейва. Самого кейва увидим. Неужели? Неужели это не подстава? А все кнопки сразу? Автоматическая система управления запуском пульта контроля понеслась. Запуск через 10, 9, 8, 7, 6. Передняя панель переведена в режим полета. 3, 2, 1, давай! Поехали! Уи! А богомолы тем временем уже сами стали богами. Это офис Кейва. Ладно, отличная работа. Хорошо стреляешь. Думаю, теперь все окей. Наверное, они сдались. Я бы на их месте уже сдался. Фух, хорошо. Пойдем покажем эту штуковину Кейву. Кстати, мне нужно тебе кое о чем признаться. Я не договаривался о встрече с Киевом. я соврал. Но оказалось, я не знал этого. Оказалось, что его уже много лет никто не видел. Я уже знал об этом, когда врал тебе про презентацию. Но это была довольно новая информация. В общем, тебе я больше врать не буду. Может, он стал миллионером-затворником? В общем, приготовься. Боже мой, предательство. Человеческие потребности никто не отменял. А я человек? Здравствуйте. Мистер Джонсон? Это огромная голова Кейва. Что? Давай просто зайдем. О. Мистер Джонсон, вы тут? Как будто это настоящая голова. Привет. Это я. Кейв Джонсон. О, Боже. Нет, нет, не за гигантской головой, я и есть гигантская голова. Сразу объясню, несколько лет назад я серьезно заболел, собрал все диагнозы, не было никаких шансов. Я спустил на это все, что было, сказал тем умникам, «Эй, умники, хочу жить вечно». Так вот, я знаю, вы думаете, у вас были под рукой самые умные инженеры на планете и все деньги мира? И это все, что получилось? Гигантская башка? Нет, вообще-то мимо. Они разобрались, как перенести мое сознание в компьютер. Именно он и находится в гигантской башке. Сначала планировали поместить меня в компьютер размером с обычный мозг, затем добавили бы тело робота и вуаля. Что ж, оказалось, человеческое сознание не влезает в такой маленький компьютер. Все, что я мог делать, это сообщать время и помнить свое имя. Так что они сделали его больше. И еще больше. Таким большим, чтобы... Трамбовать меня туда все уголки моего сознания. Что случилось с моим телом робота? она где-то под головой раздавленная не выдержало веса. Так вот, эти умники закинули меня в большую башку, включили и. Не знаю, я запаниковал. Убил парочку. Сказал, что убью остальных, если, если вернуться. Честно, я жалею об этом сейчас. Это было четыре года назад. С тех пор пытаюсь привлечь хоть что-нибудь внимание. Офигеть. Чтобы дотащили до сюда задницы и прервали мои страдания. Не надо меня жалеть. Я живу полной жизнью. Но с меня хватит. Не терпится узнать, что по ту сторону. Черт, я мечтаю об этом. Даже не думайте об этом как самоубийстве. Я прошу вас выпустить меня из этой тюрьмы. Я лишь набор данных. Нужно расколоть эту здоровенную глиняную башку, чтобы я слился со вселенной. Так, умники. С чем пришли? Я... Вы, вам повезло. Мы как раз пришли с новым нашим изобретением. Отлично, давайте. Покажи ему партнер. <laughs> Блин, мы на питчинге well, у Кейва. Ну, я жду. Слушай, я понимаю, стрелять в босса немного странно, но он как раз этого и хочет. Ну, погодите. Вы покажете мне что-то или как? Погодите, но я же думал, что мы должны сначала назначить цену какую-то... Ладно, давайте. Не знаю, что там у тебя, морально дилемма или как. Но слушай, да, он наш босс, и в любой другой ситуации мы бы не стали в него стрелять, но. Сейчас он, наоборот, только злится из-за того, что мы в него не стреляем. Я стоит тут и жду, когда вы меня впечатлите. О, это сработает? Честно, я думаю, что вы двое психо, притащивших унитаз. Но вы гений! Он назвал нас глинями. Но она не ломает. А, ломается. Чё, как? Нормуль? Кейв. Надо сначала попросить цену на, на патент. Сынок, Это штука полностью сделана из глины. Оно достаточно... Одно сплошное... Окей. Сейчас мы тебя разломаем. Нет! Что? Вы металлический, сэр. И прострелите металл. Uh, okay. <laughs> Рикошетит, получается? Я внутри головы, мне не видно uh, Все работает, сэр Получается, мне так кажется, что... Мне так не кажется, но вы же умники Не вижу результата Продолжаю стрелять По крайней мере, стрельба его радует О боже мой hey, see, Смотри, man? видишь? Думаю, это его источник питания Последний выстрел Что думаешь? Oh? Что, вуф, наконец-то. Выключилось. Здравствуй, загробный мир. А, Адам вам двоим должно. Это просто чертовски классное изобретение. У вас получилось. Вы смогли прекратить мои страдания. Ну вот. Страдания прекращаются через две, три, две. А -а -а. а -а -а. а -а Испустил дух. Мистер Джонсон, Кейв, сэр, как вы нам денег дойдете теперь? Резервное питание активировано, твою мать! Uh. Эх, вы оба уволены. Сдайте свои бейджики, просто положите их перед головой. Но подальше от подбородка, а то я не смогу их увидеть. О ой Черт! Они могли закончить игру, да? То, что у нас не получилось, включилось резервное питание, он такое. ну, вы уволены. И конец, это было бы офигительно. Знаешь что? Я тут только что понял. Единственный человек, знавший, что кейт Джонсон просил нас его убить, теперь мертв. Эх, да. Ты знаешь, какое наказание за убийство? Нам рассказывали на курсах инспекторов по УДО. Твоя жизнь, вся твоя жизнь... В тюрьме. Нам нужно... Да, нам нужно уйти. Не трогай ничего. И пульт контроля не забудь. Я взял его. Он у меня. Богомолы разрушили... А. Мы разрушили цивилизацию богомолов! Кейвом Джонсоном! Месяцы спустя. Надо было просто заниматься своим делом. Доброе утро, Чарли. Это Гэри. я, Гэри. Гэри, Гэри, твой босс. Продолжай тестировать унитазы. Гэри. Хорошая работа. Все хорошо. Эй, хорошо. Эй, это тоже я. Yeah. Грэди. Like Тот самый. Man, я мое. Эта программа защиты, защиты свидетелей просто супер. <laughs> не понимаю, почему мы сразу не стали сотрудничать со следствием против этих кабальных кредиторов. Теперь we надо им ничего возвращать, и у нас новые прикольные имена. К мне твое очень нравится. Ты знаешь, если задуматься, можно было бы ожидать, что нас перевезут в другой город. Дадут новую работу или, или типа того, но все выглядит как раньше. За исключением наших имен. <свеч> Хоть знаешь зна зна что? Они а, знают, что делают. Tomorrow, Ладно, tomorrow, до, до завтра, Чарли. Теперь я Чарли. Окей. О, боже мой. О, боже мой, как много нитазов упало. О, мистер Джонсон, Кейв. О, это очень крипово. Oh. Oh. Oh. Нет, они сейчас все петь будут. Хормнитаза в турели. А это что за штука такая... Крутящаяся это энергия? Кейф, ты гараж, да? Это не просто игра, сделанная, чтобы, видимо, продать эти Steam Деки. Мне даже не знаю, как это выглядит, если честно, не смотрел. Они реально дали какую-то историю, продолжение истории. То есть мы больше знаем теперь о Aperture Science и о том, что случилось с Кейвом. Я думал, он мертв давно. Он же Кэролин, Кэролин. сделал из нее... Спойлер портала. Сделал э -э, спойлер к порталу второй части. О -о -о. Так, все, все. Музыка очень громко. Он же сделал из нее Глэдос. Но я думал, сам он умер. Оказывается, он большая голова. Металлическая голова. Внутри глиняного корпуса. Опа, что это? Торт? Торт? Ты Торт? Ну и какой-то другой торт, не шоколадный. Это больше желейный торт был. Офигеть. Это полный идиотизм игра, но такой вкусный идиотизм. Это прям вот ребята из Valve нащупали, что такое мир-портал. Вот он такой безумный, смешной и, и очень, знаете, черный. Чернуха полнейшая здесь, прикрыта таким прекрасным слоем юмора. Это, это великолепно, я обожаю, я обожаю такой юмор. Обожаю такой взгляд на мир. Такой <смех> сумасшедший, повернутый. Жалко богомолов, я так скажу. Ладно, друзья, не будем затягивать с прощалкой. Это было круто. Огромное спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои э, соцсети, которые будут в описании. Там же ссылка на мой второй канал с э, маленькими короткими видосами. Туда входит все, что не вошло в выпуске или просто какие-то интересные компиляции. В общем, заходите, ссылки будут в описании. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!